Я хочу В этот день Прекрасный, солнечный Вот посмотрите на нас Мы сюда пришли 21 год тому назад Мы были молодые Дерзкие, задорные Творили, любили а мы сейчас молодые, дерзкие а да. а -а -а! Так, и я хочу Как председатель этого правления Нашего Пригласить сюда Александра Александр Саш Да, сюда, Сашенька Будь тебе Давай И принять его в наше правление И передать молодежи бразды управления О, видите, как я тоже в заговорить. Ой, спасибо Сашечка, Поч... Вот теперь, Дай Бог вам здоровья Через да. 20 лет Ну, чуть поменьше, побольше, да, немножко, да, побольше да, да. Мы передаем вам, молодежи, тебе В твоем лице вот всем ребятам, соблюдайте дальше, вот наш фестиваль, чтобы он не кончался И вот еще раз прочитаю то, что М -м, я прочитал Подожди, вначале. я еще не договорила, Договорили. а тихотворение у тебя очень классное Вот, Саш, потому что мы должны правильно, Вячеслав Альцинович сказал, передавать молодежи в руки Ты у нас заменил всех, молодец, по всем вопросам Спасибо. обращаемся как организация себя уже показал не первый десяток лет. На протяжении этих десяти лет-то у нас уже все, молодец. Крутишь, вертишь, так и надо. Продолжай. Здоровья тебе, успехов. И я говорю, он член тоже нашего правления. Мы еще на пенсию не уходим. Но организационные Едите. вопросы все, Саньки. Так, и дорогие мои друзья, я Хорошо. знаете, что хочу сказать? Конечно, то, что вот много лет... Мы собираемся, мы дышим этим воздухом, мы друг друга любим, уважаем, делимся своим творчеством. Пусть нас меньше стало, некоторые уже ушли в мир иной. Я все время говорю, Господь дал вам, Господь дал вам вот этот дар, он, как слава мы говорим-то, меченые, вы меченые, понимаете? Люди творческие, они меченые Богом. И вы должны нести свой талант Давайте похлопим Свой талант всем Кто любит авторскую песню Кто не любит авторскую песню А потом полюбит Я в этом уверена, на практике такое было Возьмемся за руки, друзья, друзья Гласит эмблема фестиваля Возьмемся за руки, друзья От края неба и до края Возьмемся за руки, друзья, друзей, так много на планете. Лишь взявшись за руки, друзья, счастливым можно быть на, на свете. свете. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! ура! ура, ура, ура! ура! ура! ура! ура! И, и по старой традиции нашей, Виталич у нас был всегда председателем жюри, мы проводили... Конкурс молодых исполнителей. Было много авторов исполнителей. Вот Саша, он пришел к нам. Ему вообще 12 лет или 13 было. Вот. И вот видите, какой вырос. Красавец, мужчина. Так, а вон еще один член правления нашего. Вот. И я хочу первое слово предоставить Илюше. Я два дня на него смотрела. Это вообще изумительный товарищ. И по старой нашей традиции, молодым, везде у нас дорога. Дорога. Дорога. Подсчет, да, да, а нам почет. Пожалуйста, знакомьтесь, Илья, товарищи, парень. Илья, твое Привет. первое слово. Да. И мы наш месиваль открываем своим выступлением. Нагинский такой поэт очень известный. Я знаю его. Да. да. да. Называется Николай. Край. Николай Михайлов. Да, Край. В вселенной Космонавты, не сумевшие вернуться Быть таким почетным и нетленно Только с детства надо к этому тянуться Чтобы тогда небо достучаться Нужно жить немного по-другому Наверху не нужно притворяться Гермошлем, так как не святого Земли. Распевать под облаками, И солнце будет их искать, Чтоб приласкать своими теплыми. Нет вместе с ними, но не с нами. Подними глаза наверх ты станешь ближе, Поклонись земле на тебя отпустит. Что ж, поехали, взлетай, душа повыше, в край хрустальных солнце места нет для грусти. Подними глаза наверх ты станешь ближе. Поклонись земле, на тебя отпустит. Что ж, поехали, взлетай, душа, повыше В край хрустальных солнц, край хрустальных солнц Но мое время не настало, остаюсь Среди кирпичных городов под тенью смога Зато я знаю на все сто где окажусь, когда закончится бетонная да. дорога? Подними глаза наверх, ты станешь ближе, Поклони земле на тебя отпустит. Что ж, поехали, взлетай, душа повыше, в край хрустальных солнце место нет для грусти. Наверх ты станешь ближе, поаклань земле на тебя отпустит Что ж, поехали, взлетай, душа повыше В край хрустальных солнц, в край хрустальных солнц Хорошо, хорошо. Следующая песня называется Люблю. На а заказывать можно? Нет. Пока нет, пока нет. Это да поток. Банкомат. И... Нет. Нет. Под вот землей много разных птиц. Нет, потом... У любви много разных лиц. Запомнись, нам навек суждено одно, лишь одно. Но запомнись, нам навек суждено одно, лишь одно. Пусть свистит в листве веселый дрозд, день дубра манит, отдохну мерцают в небе тысячи звезд, освещая влюбленным их путь. И мерцают в небе тысячи звезд, освещая влюбленный их путь. Пусть плывут по небу облака, но вдаль река,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 Пойдешь все равно не миновать, Но в какую сторону мне пойдешь все равно? Судьбы много разных сторон Но в какую сторону не пойдешь Все равно любви не виноват Но в какую сторону не пойдешь Все равно любви не виновать Спасибо! Следующая песня называется «Думай» Тоже баллада? Дума? Да, дума тоже про любовь. Давай, давай. Спасибо. Спасибо Дорогие друзья, я хочу вот еще. У нас Игнитальч. Ой. Сюда, пожалуйста. Подожди, подожди. Давайте поздравим Игнитальчу присвоили звание Почетного работника культуры Московской области. Мы вас поздравляем. Еще раз поздравляем! Поздравляем! Заслуженный работник ну, культуры а, московского выстава а, И народный наш там, там, там. Так, ребят, а теперь вот, Слово будет вот, Витальичу Нет, сначала я скажу, как раз для этого Для Витальчика? Вот, ну, а я когда вот сюда ездил на Невскую вот получилась одна такая песня Она называется «Песня о творческих людях» Опа! Много песен спета, много сложно. Вот еще одну спою для вас. Что-то в душах наших растревожилось. Обратите внимание, что они делают. Может, ошибаемся по час, Но представь с гитарой перед зрителем. Каждый пел о том, что виделся, Не судьба нам быть простым смотрителем, И не пожелаю этого, вам. балласт мы брошенный на отмели, Каждый мир идет своим путем. Песни мы свои от сердца помнили, Песни этих мы еще споем, Про любовь споем и про желания. Не за рюмку водки не заметь, Чтобы в людях было сострадание. Чтобы счастье было, как не петь. Вы простите мне, что песня грустная Получилось весло хоть суши Пел не для того, чтоб вас мир. Это просто крик моей души Годы так летят Времечко. многое нам надо бы на успех, чтобы и друзья, и даже не другие. Наши песни захотели спеть. Гениально! Воды так летят, так мучиться в Многое нам надо было спеть, чтобы и друзья, и даже не другие наши песни захотели спеть. Вот, Клав. ребят, передаем высшее. Ребята, вы видели, что это было? А, а, знаешь, вот, видели? Не уходи, не уходи, серьезно. Вы видели, что это было? Вот это был. последняя песня. Не уходи. Не уходи. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть.. В доме горит свет, и я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет. Люха красава. Сегодня будет вечером съезд всех бардов. Мы его делегируем. Капитан Колесников пишет нам письмо Карандаш ломается, холодно, темно Капитан Колесников пишет нам письмо Нас осталось несколько на голодном дне Два отсека взорвано, да три еще в огне Знаю! Спасение, но если веришь, жди, ты найдешь письмо мое на своей груди, знаю, не спасения, но если веришь, жди, ты найдешь письмо мое на своей груди. Курст могилы рваную, тернулся, застыл. На прощание разрубил канат ржавых жил, Над водою пасур на чайки корабли, На земле подлодка спит, ну как далеко до земли, над водою пасур на чайки корабли, На земле подлодка спит, но как далеко до земли, после случившемся. Долго будут врать Расскажет ли комиссия Как трудно умирать Кто из нас ровесники Кто герой, кто чмо Капитан Колесников Пишет нам письмо Кто из нас рольвестники, Кто герой, кто чмо Капитан Колесников Пишет нам письмо песня называется троллебус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 Шофера на троллейбусе идет, и мотор заржавел. Но мы едем вперед, мы сидим не дыша, смотрим туда, где на долю. Секунды показалось вес, мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог троллейбус, который идет на восток, троллейбус, который идет на восток, троллейбус, который Сейчас вам представить стихотворение. творение Письмо маме Вырос мама, твой Сашка, поэтом Это участь такая, не более Собирать пыль душой раздетой поутру Да в вам поле Не за грош, не за рубль казенный И за славу напыщенную Папа скажет, я умалишенный не кладу, коли рубль рублю. Словом всверзливаюсь в чьи-то уши, Не обкричать, да я кроток порой. А сейчас я как в детстве под грушей Разговариваю с тобой. Поселила округа с годами, Да и сам я напор потерял. Я в себя облепил городами, Где прошлого якоря. Отрубить бы железные цепи Да вцепиться когтями в волну Не остается, остается без цели Сердце дыдущее От... Мне не надо ни звезд, ни их света Электричество подведу В Рода... проводах затрещит по планете Коль другую любовь не найду А сейчас никому не обязан Без Контрольный как будто блок блокпост. Я к орехову сердцем привязан. Я корнями в Орехловрос. Высоко мой этаж, метров двадцать. Смотришь вниз, сколь придешь на балкон. Здесь пинчугами не акациями, славян парковский гидрорайон. Все в негодность пришло в одночасье. Но когда вдруг протянет ладони. Непростое семейное счастье. Прошу письменность эту Ладно. Так, ну тогда я еще одну песню, следующую, да? да. Песня называется дурачок. По улице несет блины на блюдце Кому вынется, кому избудется Тронет за плечо, поцелует горячо Полетят копейки и за пазухи долой Ой, ходит дурачок по лесу Завертелись в башке промокшей башке Под пронебойным дождем Закипела ртуть Замахнулся кулак Да только если крест на грудь То на последний глаз петаль Ходит дурачок По лесу ищет Глубей себя ходит дурачок, пое сухой дурачок, глубей себя. Моя мертвая мамка вчера ко мне пришла, а сообразила кулаком, называла. Рассветный комар Опустился в мой пожар Да захлебнулся кровью Из моего виска Ходит дурачок Шариков купил, полечу на них над страной Буду пух глотать, буду в землю нырять И на все вопросы отвечать всегда живой Ой, ходит дурачок В окопах под огнем Да бежит слепой парень Спасибо. Никто не услышит <свист>